Всем большой привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я предлагаю приготовить вместе крем дипломат, или как еще его называют крем пломбир. Крем дипломат прекрасно подходит для простойки тортов и заварных пирожных. Получается очень вкусный. На моем канале уже есть один рецепт крема пломбир, но рецепт отличается. Тот крем на сметане. Если интересно, ссылку я вам оставлю в описании под видео. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Есть. Для приготовления понадобятся яйца, экстракт ванили или ванильный сахар, щепотка соли, сахар, крахмал или мука, молоко, сахарная пудра, сливки и сливочное масло. Полный список ингредиентов вы найдете в описании под видео. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если вы достали молоко сразу из холодильника, то поставьте его на пару минут в микроволновую печь. Сначала приготовим заварную основу для крема. В сотейнике или в кастрюльке с толстым дном смешиваем 2 яйца, добавляем 130 грамм сахара. Как я уже сказала, сахар в этом рецепте можно регулировать по вкусу. Если вы любите послаще, то добавьте немного больше. Добавляю щепотку соли. Экстракт ванили. У меня здесь буквально одна чайная ложечка. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона, цедру лимона или ванильный сахар. Все хорошо тщательно перемешиваем венчиком.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 Нам нужно добиться полной однородности. Сотейник с подготовленной массой ставим на средний огонь и регулярно помешивая доводим до закипания. Для того, как масса закипит, помешивать нужно более интенсивно, чтобы у нас ничего не подгорело. И теперь нам нужно проварить пару минут массу, чтобы не пахло мукой и крахмалом. Происходит это очень быстро. Здесь очень важно все делать на минимальном огне и быстро перемешивать. Масса быстро загустеет и побелеет. Значит, все правильно. Убираем массу с огня, продолжаем перемешивать. На данном этапе консистенция получается вот такая. Посмотрите.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 Варки прекратился. Заварная основа для нашего крема готова. Накрываем ее пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры. Затем можно убрать холодильник до полного остывания. Сейчас заварная основа у меня полностью остыла. Она у меня постояла в холодильнике. Посмотрите, какая она стала. Вот она очень-очень холодная. Вот посмотрите. Так и должно быть. Для крема Дипломат очень важно очень хорошо остудить заварную основу. Заварная основа и сливки, вот я подготовила уже 350 миллилитров сливок, должны быть одинаковой температуры, то есть очень-очень холодные. Заварной крем нам нужно хорошо перемешать. И теперь нам нужно взбить сливки с сахарной пудрой. 350 миллилитров жирных сливок. Сливки должны быть минимум 30% жирности. Смешиваем с тремя столовыми ложками сахарной пудры. Я рекомендую использовать обязательно сахарную пудру, а не сахар. Сливки с сахарной пудрой взбиваем миксером до стойких пиков. Теперь плавными движениями соединяем обе массы. Делаем это постепенно, добавляем сливки в заварную массу и перемешиваем. Я рекомендую это делать либо силиконовой лопаткой, либо силиконовым венчиком, не миксером, чтобы не разрушать структуру заварной основы. Перемешали и добавляем еще пару столовых ложек. И то же самое проделываем до конца. Крем-дипломат готов. Посмотрите, какой красивый, пышный воздушный он у нас получился. Приготовьте и попробуйте и вы. Убираем его в кондитерский мешок и в холодильник на стабилизацию. И используем по назначению для пирожных, тортов, для разных вкусняшек. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачной выпечки, приятного аппетита и до новых встреч! С вами была Виктория.